Электрифицировать УАЗ-Профи становится модным. Первой батарейную версию ульяновской полуторки показала фирма МР которая даже умудрилась заручиться поддержкой Минпромторга, подписав специальный инвестиционный контракт. А сейчас перевести коммерческий УАЗик на электрическую тягу решила московская фирма Engineering, известная знатокам российского автопрома как создатель аккумуляторных фургонов «Газель Next.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 с помощью которого зарядить 40-киловаттный аккумулятор удастся за 2 часа. С такими характеристиками Эко Автопроф будет интересен в первую очередь службам доставки.